Приветствую, в этой инструкции мы разберем одну из функций платформы Cine.pro, это P2P торговля. Для того, чтобы перейти в раздел P2P торговля, нажмите сверху P2P торговля. После этого выберите интересующую вас криптовалюту, которые здесь предоставлены. В нашем моменте это будет Призм. Вы можете создать предложение на покупку криптовалюты Призм и создать предложение на продажу. Допустим, сейчас мы создадим предложение на покупку. Нажимаем создать предложение. Выбираем криптовалюту, в нашем случае это Призм и валюту, рубль РФ. Выбираем страну, Россия, Выберите способ оплаты. Допустим, это будет банковский перевод. И вид оплаты Сбербанк. Но также вы можете выбрать до пяти способов оплаты для афера. Допустим, это будет э -э, электронные деньги. Э -э, выберите вид оплаты. Вебмани. У нас есть два способа оплаты. Выбираем курс, за который мы хотим купить или продать криптовалюту. На данный момент актуальный курс это 24 рубля. Здесь также показан мировой курс и курс на P2P. Вы можете включить безлимитный офер. Также введите сумму призм, которую вы хотите приобрести. Допустим, я хочу приобрести 15 монет призм. Но нельзя приобретать меньше 10 призм. Здесь указана минимальная сумма. К оплате я должен буду произвести 360 рублей. Здесь показан минимум и максимум. Суточный оборот мы вводим не ниже 240 рублей. Пусть это будет, допустим, 360 рублей. Мы также можем прописать условия сделки для контрагента. Я этого делать не буду. Время реакции – полчаса. И время сделки тоже – полчаса. Также по желанию можете включить функцию «Оповестить добавивших в избранное». Я ее включу и нажимаем «Создать продолжение на покупку». После этого нам пришло уведомление о том, что был создан офер на покупку номер 630. Также давайте мы создадим предложение на продажу. Нажимаем создать предложение на продажу. Выбираем криптовалюту, это призм. Валюту, в которой мы хотим купить, допустим, рубль РФ также. Страна указываем. Россия. Способ оплаты. Пусть это будет... Например, еще электронные также деньги. Advanced Cash и международные платежные системы. Вид оплаты. маниграмм Готово. Также указываем курс 24 рубля. Продажи мы можем, например, 25 призм и мы получим 600 рублей. Вводим суточный оборот допустим 500 рублей 599 рублей также можем прописать условия сделки время реакции полчаса время сделки полчаса а опустить добавивших в избранное. сюда предложение у нас появилось также уведомление то что был создан офер на продажу номер 631 во вкладке купить Призм вы можете приобрести криптовалюту Призм у продавцов здесь указан наш офер мы можем посмотреть рейтинг продавца, наведя на его имя, страну, способы оплаты, курс, по которому продает, и лимиты на день. Также во вкладке «Продать призм» мы можем продать свою э, монету. Здесь указаны также покупатели. Вот наша афер как раз-таки находится, способы оплаты, курс и лимиты. Во вкладке «Мои сделки» вы можете увидеть все ваши сделки, которые вы проводили на P2P торговле. Будет указан номер, сумма, сумма валюте, комиссия, курс, способ оплаты, контрагент, с которым вы проводили сделку, дата и статус. Либо исполнен, либо отменен покупателем. Также есть вкладка «Мои аферы», где сейчас доступны ваши аферы, либо которые активны, либо которые уже отменены. У нас сейчас активно как раз-таки две аферы, которые мы создали только что. Также мы можем редактировать их статус. В данный момент Афер на продажу активным. Можем нажать на карандашик и выбрать действия по Аферу, допустим, остановить Афер. После этого нам придет уведомление о том, что Афер был остановлен. Здесь он также показан. Мы также можем его возобновить, нажать кнопку активировать Афер. И также мы можем его отменить. Нажимаем на кнопку отменить афер. Также мы можем редактировать наш афер, нажать на кнопку открыть. Нажать на кнопку изменить афер. Здесь мы можем выбрать криптовалюту. Также изменить ее. рубль, реф, допустим, валюту любую другую, поставить страну, выбрать, допустим, другой способ оплаты. Поменять курс, также, допустим, поменять количество призм, допустим, пусть будет 30, а сумма к плате будет 720 рублей, суточный оборот поставим 720, можем также написать условия сделки, если, допустим, вы тогда не написали, а сейчас захотели, то вы можете это прописать. Поменять время реакции, допустим, уже будет не полчаса, а 15 минут, и время сделки 15 минут, нажимаем «Изменить афер». Вот так все просто, можно проделать за несколько шагов. На P2P торговли. Чтобы приобрести криптовалюту PRISM, переходим в раздел «Купить PRISM». Выбираем нужного нам продавца из предоставленных. В нашем случае это будет четвертый продавец. Способ оплаты – Сбербанк. И курс 24 рубля 60 копеек. Смотрим лимиты на день. Нажимаем кнопку «Купить». Вводим сумму к оплате в рублях, 480 рублей. Мы получим 19 призм. Способ оплаты Сбербанк. Нажимаем запросить сделку. Ожидаем согласия продавца. Так, продавец согласился на сделку. Переведите сумму к оплате, на указанные реквизиты обязательно сообщите об оплате продавцу до окончания времени сделки. Ждем, когда продавец отправит нам свои реквизиты для оплаты. Продавец нам ответил. Мы ему отвечаем. Нажимаем кнопку «Отправить». Продавец нам отправил реквизиты своей банковской карты. Сейчас мы будем переводить 480 рублей на карту Сбербанка. После того, как вы перевели деньги с продавцу, вы должны отправить ему скриншот с оплатой. Загружаем скриншот, нажимаем отправить. После этого нажимаем на кнопку сообщить об оплате. Продавец описал нам, что он получил свои средства. Теперь мы ждем от него монеты призм. Мы видим, что сделка исполнена. Продавец отправил нам 10 монет призм. И в нашем кошельке доступно 29 монет призм. Мы пишем ему, что монеты пришли. Вы совершили сделку. Оставьте отзыв о сделке. Хорошо. Нажимаем. Все, очень быстро нам продавец оставил отзыв. Пишем, что монеты. Пришли очень быстро. Хороший продавец. Нажали кнопку оценить сделку. Отвечаем ему. Я тоже оставил отзыв. Вот так легко и быстро проводятся сделки на P2P торговле. Для того, чтобы продать криптовалюту Призм, переходим в раздел Продать Призм. Ищем покупателя. В нашем случае это будет четвертый вариант. Способ оплаты Яндекс Деньги, Сбербанк тиньков. Нажимаем Продать. Введите сумму продажи, выберите способ оплаты, чтобы продолжить сделку. Вводим. Сумму к депонированию 10 призм. Мы получим 235 рублей. Способ оплаты Сбербанк. Нажимаем запросить сделку. Покупатель напишет добрый день, ждет карту для оплаты. Пишем ему добрый день. И пишем ему номер карты. Номер карты. Мы отправили ему сообщение, теперь ждем оплаты и прилагающего скриншота то, что он произвел оплату. Нам прислали скриншот об оплате. Он нам пишет, что сристо отправлено и вправду нам пришли деньги. Нажимаем подтвердить получение средств. Подтвердите отправку 10 приз на баланс маркина, если вы получите оплату по сделке. Запросить на Google Аутентификатор. Нажимаем «Я проверил, что получил оплату по этой сделке» и вводим код, который нам дал Google Аутентификатор. Ввели, нажимаем «Подтвердить». Сделка исполнена. Пишем ему, что монеты отправлены. Отправить. Монеты пришли, благодарю. Оставляем отзыв. Пишите отзыв о самой сделке, если вы хотите описать ее. Нажимаем оценить сделку. Вот так несколько простых шагов можно. Продать криптовалюту призм и получить деньги.